Привет, друзья! Среди дизайнов машинной вышивки вы однозначно встречали файлы вышивки, выполненные строчкой. Все эти файлы создаются в программе Бернина двумя основными инструментами. Первый – это открытый объект. Второй – открытый объект рисования от руки. Первый используется для рисования объектов с помощью мышки. Второй – для рисования с помощью планшета. Тема оцифровки строчкой на этом уроке только начинается. Сегодня мы рассмотрим базовые основы и результатом работы будет смешной такой вот пес Гуфи. Конечно же, в вашу задачу входит повторить пройденный материал и создать файл вышивки по уроку. Но если вам не нравится пес и хочется чего-то более одухотворенного, то я вас не ограничиваю. Выбирайте подходящий рисунок и сформируйте свою вышивку. На всякий случай я приложила к этому уроку дополнительные файлы для работы. Смысловая нагрузка данного видео – это работа строчкой, но попутно мы рассмотрим эффект градиентная заливка. На панели инструментов выбираем закрытый объект, устанавливаем цвет светлый, светло-серый, белый на ваш вкус, присваиваем шаговое заполнение, кликнув по иконке левой клавишей мыши, а затем кликаем по иконке шаговое заполнение правой клавишей мыши. И в открывшемся окне «Свойства инструмента» переходим в «Эффекты». Активируем градиентное заполнение «Профиль 1» с максимальным интервалом 1 мм. Проверяем в настройках, что у нас отключен нижний слой. Нажимаем «Ок». Переносим курсор мыши на рабочее поле и создаем все заполненные объекты. Чтобы создать копию объекта, просто прижмите объект правой клавишей мыши и удерживая ее, потяните курсор в сторону. Отпустите правую клавишу. Чтобы дважды не рисовать подобные объекты, ушей, да, детали ушей, создайте их так же, как и объект глаза, но отобразите по вертикали. Закончив создание и редактирование объектов, выделите их на панели раскладка по цветам и нажмите комбинацию клавиш Ctrl-D, создать копию. Не снимая выделения с объектов, установите для них контрастный цвет. Я выбрала черный. Теперь для каждого темного объекта поочередно поменяйте Профиль градиентной заливки на противоположный. То есть, если был установлен 1, установите 2. Если был установлен 2, установите 1. Закончив создание и редактирование объектов, выделите все объекты, зайдите в свойства «Эффекты» и во вкладке «Другие» установите перемещение по краям. Все соединительные стежки, которые были внутри объекта, будут проложены по краю. Ну а теперь основное – создание контура. Если вы обратили внимание, контур у моего файла вышивки неровный. Мне нравится этот эффект, единственный его минус – занимает время и рисовать его приходится от руки. Вам предстоит с помощью инструмента «Открытый объект» пробежаться по всем линиям дважды и не запутаться. Чтобы не запутаться, определите для себя, что внешний контур – это главное. На нее всегда надо возвращаться, при этом обязательно заходя на второстепенные. Пробежав по главной в одну сторону, нужно точно так же вернуться по ней обратно, но уже не заходя на второстепенные. Для удобства работы и создания эффекта неровного края от руки, сделайте рисунок менее контрастным. Рисуйте только левой клавишей мыши, расстояние между злами делайте небольшие и старайтесь не попадать точку в точку. Вот и все правила. Хорошего дня!